Так что с ним случилось? С Рорком? Мы неделями искали его труп, Но нас отозвали, а его признали пропавшим без вести. Но зачем ему призраки? Федерация первая добралась до него. Я не знаю, что они с ним делали, но если они изменили его, они могут изменить кого угодно. А Призрак не остановится, пока задание не выполнено. Так, найдите его, пока он не нашел нас. Именно. В Каракасе есть человек, который знает, где его логово. Виктор Рамос, глава научных проектов Федерации. Мало кто может назвать такого человека, как Рорк, другом. Рамос один из них. Чтобы найти Рорка, придется вернуться туда, где все началось. что заслужили Москву. Устройства для спуска проверьте парашюты. на подходе. Thank you. cho y tal vez la rummbo de afuera acompañarle Epa, deberíamos preguntarle a Eduardo si va a venir. ¿Estás loco? Está de patrulla ahora mismo. Ah, seguro que se encuentra una forma de librarse de ella. Tú, amigo, no das más que problemas. ¿Qué? ¿Eh? лифты нельзя дать ему сбежать. Главный банк в западном крыле. Идем на перекресток и отрубим аварийный. А мими Похоже, подготовка элиаса, Главные лифты отключены, аварийные еще работают.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 Включите у Центра управления. Помоги Хэшу, я подцеплю тросы. Надо отключить питание лифтов. Похоже, у нас гости. Жены. Дайте лишние заряды, я прикрою отход. Цепляйтесь к структуру. я за вами. А вот они. Давай, выйдем, Он знал, что вы придете. Где Рорк? Где он? Не знаю! Никто не знает! Хэш! У вас пять секунд, чтобы передать координаты Рорка. 4, Его здесь нет! Три, две. Его местоположение там, в зашифрованном файле. Так, так, так. Это неходячие мертвецы. Рорк! А, я знал, что вы нападете на след. Ты пытался убить моего отца, скотина! Хэш! Сыновья Элиаса Окера, мальчикам поручили мужскую работу. Где ты, Рорк? Не важно, где я. Важно то, что 10 лет назад призраки бросили меня подыхать в этом городе. С этой ночи Элиас будет жить с пониманием того, что отправил родных сыновей на верную смерть. Это была ловушка. Идем! Операция под угрозой. Пытаюсь идти по мосту до 52-го этажа. Понял, что исправляю. Теперь валим нахрен. хрен. Ноутбук Рамоса был сильно поврежден, но нарад нашел кое-что интересное. Он перемещается дважды в сутки, но пока мы точно знаем, где он. Плавучий комбинат в Персидском заливе заняты Федерацией. Они называют его Фриппат. Рад, все нашел. Теперь он нужен им живым. Для охоты вам предоставит пару восстановленных птичек. Я со спектра буду все координировать. Это будет адская охота. Крупная дичь, но вы знаете, что делать. Парик 5 это алпу 1.1. в двух минутах. Война у вас 1-1. Помните, самое важное забрать то, зачем мы пришли. Так что прикрывайте группу захвата, пока мы спустим ее вниз. Подтверждаю 5.0. 0 гасим огни. Комплекс ПВО, курс 7.7. Проверим, нужно ли нам разрешение на контакт. Я как раз сейчас запрашиваю, ждите. 10 секунд, мы должны быть готовы стрелять по этим парням. 5-0. Что использовать? Ракеты или пушку? Что у вас есть? Вас поняла. 1-0. Выбрал пушку. Все, парни, ступаем в бой. А вот черт на полноцелей. Внизу лезут огромный пулеметов. Ну В вступаем в бой. Опасность близко. Повторяю, рядом наши. Нужно входить. Заткнись! Пират, это призрак 6-3. Я захватил. Держимся к точке эвакуации. Скаркроу, 6-1 на связь. Он наш. Вас понял. Аутлоу доставит вас к месту встречи. Нам нужно выдвигаться через 30 минут.